В это канале Мототек и сегодня у нас обзор самого мощного и самого топового квадроцикла в линейке Hammer Hammer 1500 GT. Поехали! Мощный мотор и внушительные габариты позволяют использовать его как подросткам, так и взрослым. А крутящий момент этого квадроцикла превышает его бензиновые аналоги с объемом двигателя до 200 кубов. Самым главным плюсом является прямой привод рассмотрим все детально передняя подвеска состоит из двух рычагов к поворотному кулаку крепится через шаровые опоры мы видим тормоз дисковый гидравлический с армированной шлангой амортизатор имеет регулировку по жесткости задняя подвеска маятниковая установлено два амортизатора с регулировкой по жесткости силовая установка это бесщеточный двигатель мощностью 1500 ватт Момент передается с помощью редуктора На оси через дифференциал Колеса могут вращаться в разные стороны Облегчает прохождение поворотов Экономит вам покрышки Немаловажный плюс Тормозная система Однопоршневой суппорт гидравлический на каждое из колес Колеса на квадроцикле установлены 8-дюймовые Но покрышки с увеличенным профилем Аккумулятор выдает 72 Вольта И запасает 28 ампер-часов. Состоит из гелевых элементов На руле мы видим Защита рук в базовой комплектации, задний тормозной контур с фиксатором, ручной тормоз, кнопка включения освещения на правой стороне. Передний тормозной контур также с фиксатором, ручка ускорения, переключатель перед-зад и ограничитель скорости. Здесь мы видим индикатор уровня заряда батареи. Дизайн у квадроцикла утилитарный. Сидение и широкое, и длинное, можно смело сесть вдвоем. Мощности мотора будет достаточно для этого. Установлены задняя и передняя багажные платформы. Огромным плюсом этого квадроцикла является то, что вы его сможете использовать в парковой зоне. Нет ни выбросов, ни выхлопов, ничего. Если понравился наш обзор, палец вверх, подписывайся на канал. Пока!